но у вас нет четкого знания на эту тему, вы не знаете до конца, может быть, кто-то и знает, как работает судьба. Это описано в этих законах древних, они объясняют, за что мы ответим, а за что не ответим, потому что есть здесь много домыслов. Например, некоторые говорят, меня сглазили, а за что? Да просто так. Вот знаете, просто так не бывает. Допустим, если мужчина бросил свою жену, вот, и она на него осерчала, то это называется проклятием. Есть за что, понимаете? А если просто так, да пропади ты пропадом. А за что? Да просто так. Не бывает. Как? Не осерчала, тоже хорошо. Это лучше, чем осерчала, Потому что есть еще высшие силы, которые будут наказывать. Не обязательно жена это будет делать. Не то, что у нас все в руках. Я захочу мужа накажу, захочу помилую, который меня бросил. Есть законы, по которым он будет жить, и там все уже расписано, как дальше пойдет жизнь. Это все подтверждается в жизни. Мы не будем сейчас эту тему сильно затрагивать, это тоже интересная тема. Мы говорим о гармонии с вами сейчас. И будем дальше о ней говорить. Я просто делаю небольшое вступление. Итак, есть еще третья штука, которая вот всю погоду нашей жизни и делает. Эта третья штука является ключом всех страданий и всего счастья у человека. Это называется штука чувство собственного достоинства или эгоизм человека. Причем интересно знать, что эгоизм бывает истинный и ложный. То есть, он, то есть наше чувство собственного достоинства, которое опирается на знание. И правильное понимание вещей называется истинным эгоизмом. А чувство собственного достоинства, которое опирается просто на свою прихоть, называется ложным эгоизмом. И Веда объясняет, что тот, кто живет, а, стимулируя в своей жизни ложный эгоизм или неправильное чувство собственного достоинства, всегда разрушает свою жизнь. А тот, кто живет так, что он всегда радуется в жизни тому, что правильно, и печалится тому, что неправильно, он всегда опирается на знания в своей жизни, хотя ему иногда что-то хочется, то тогда в этом случае человек побеждает свою жизнь и живет правильно. И так как эгоизм, в свою очередь, тоже влияет на разум, не только разум на эгоизм, но и эгоизм влияет на разум, поэтому знание человека или понимание мира может сильно поменяться в зависимости от его интересов. Понимаете, То есть если мне что-то нравится, то тогда я начинаю так воспринимать мир. И больше того, не только от интересов меняется восприятие мира, а также от природы человека. Это тоже входит в его эгоизм. Например, женщины по природе очень чувствительные, ранимые. И свод законов женского понимания вещей такой, что мужчина должен говорить очень мягко и нежно. И если он так не делает, значит он просто неправильный человек. Так женщина считает. И я не буду вам доказывать, что в этом восприятии есть определенные трудности. Не буду, потому что все женщины будут против меня на лекции, и моя лекция не будет удачной. Или, допустим, в мужском восприятии. В эгоизме есть такое, такая брешь. Мужчина считает, что если человек в принципе с ним согласен, он хороший. А если в принципе с ним не согласен, то так или иначе он плохой. Это чисто мужское стиль восприятия мира. И, допустим, если я скажу сейчас, что в этом способе восприятия есть определенный изъян, то и, тогда, и мужчинам тогда лекция тоже не понравится, Поэтому я молчу на эту тему А вообще в целом как бы надо знать что эгоизм это самая больная часть программы нашей жизни Ну то есть вот допустим я о чем угодно могу сейчас говорить на лекции но если вдруг я скажу то что связано с вашим личным эгоизмом вы скажете мне в своем уме а с этим еще можно поспорить или еще что-нибудь в этом роде Это означает что эта тема коснулась лично вас. То есть Веда объясняет, что эгоизм — это единственная штука, которая дает человеку чувство боли и которая причиняет человеку настоящую реальную боль. И это нормально, потому что чувство боли — это защитная штука, защитная вещь в нашей жизни. Например, эгоизм, пропитывая наше грубое тело, наполняет все рецепторы чувством боли. И причем интересно знать, что у всех по-разному. Например, у женщин чувствительность тела в 6 раз сильнее, чем у мужчин. Поэтому и существует определенный этикет отношений к женщине. Не то, что ты как бы эгоистка, ты что такая чувствительная. Нет, женщина по природе чувствительная. Это ее как бы природа так действует, и поэтому есть этикет, что женщину надо брать очень аккуратно за руку, что ей нужна очень мягкая одежда, она должна спать в мягкой постели, температура, температура ее в место, где она живет, не должна сильно колебаться, потому что она может заболеть, так действует ее чувствительность. А мужчина, допустим, он может спать на жестком, носить грубую одежду, и когда, допустим, ветер дует из окна, не обязательно, что он заболеет. У тебя женщине странно, вот он на сквозняке сидит и хоть бы хны. Ты бы форточку прикрыл вообще. Простынешь же. Да нет. Чувствуете, какие мы разные? Если у женщины, допустим, эгоизм связан с чувствительностью тела, то у мужчины очень сильно он связан с чувствительностью с чувствительностью его психической энергии. Ну, то есть у мужчины так интересно работает психическая энергия, что ему очень трудно ее перенаправить в какую-то другую сторону. Например, если мужчина работает на какой-то работе, ему поменять специальность крайне сложно. Для него это конкретный подвиг в жизни. Но если даже он отработал на какой-то работе, он приходит домой, как бы он может копать, может не копать а его жена просит помыть пол. Понимаете, ему, чтобы помыть пол, ему надо реально на это настроиться, а он устал. Вот у женщины в психической энергии таких проблем нет. Она, допустим, говорит, надо помыть пол. Она говорит, ну сейчас помою. И идет мыть, почему? Потому что у ней прана или психическая энергия, она не наполнена эгоизмом. Она может легко поменять свое действие в зависимости от необходимости. Мужчине же это крайне сложно, ему надо сесть и сосредоточиться и понять, что ему надо мыть пол. Или надо, или не надо, вообще непонятно. Надо разобраться в этом вопросе. Ну то есть, если он себя не вдохновит, он не пойдет мыть пол, ему тяжело. Но женщины удивляются очень сильно, они думают, почему мужчины такие странные, их надо 10 раз просить, прежде чем они этот пол дурацкий помоют. Да легче мне самой это помыть все, 10 раз. Так, женщина или нет? Или мужчина говорит, слушай, ты меня уже достала, то закрыть форточку, то открыть, то тебе это нравится, то тебе это не нравится. Ты же только что хотела это съесть, я думал, у этого другой вкус. Так он, это же то же самое блюдо, что я тебе вчера предлагал, ты вчера нормально поела, а сегодня уже не нравится». Видите, так очень динамично работает чувствительность у женщины, а у мужчины статично. Если ему что-то нравится, ему всегда одно и то же нравится. А женщине нравится все по-разному. Ну, то есть, другими словами, этикет поведения очень сильно зависит от того, как эгоизм пропитывает наши структуры психические. Видите, я вам сейчас говорю об анатомии тонкого тела. Например, в уме тоже есть разница между мужчиной и женщиной. Потому что а, ум состоит из характера, из черт характера. И у женщины, допустим, очень активны такие черты характера, как а, сострадание, доброта, а, заботливость, способность что-то сделать для кого-то, ну, то есть желание служить. Или, допустим, у женщины развито в характере Скромность просто. Ей не нравится выставлять себя на показ. У женщины в характере сильно развито э, чувство, родственное чувство отношения с родственниками. Допустим, она очень склонна, м, чувствительно относиться к, к тому, как ведут себя родственники, к их взглядам на жизнь и так далее. Но у мужчины все наоборот. У мужчины в характере развита склонность, к достижению какой-то цели в жизни, каких-то результатов. Мужчине нравится побеждать себя, а женщине наоборот в гармонии с собой нравится жить. Мужчине нравится быть храбрым, а женщине наоборот в ней страх управляет ее жизнью. Мужчине, допустим, нравится быть строгим, ответственным, это в его характере развито, в мужском. А женщине, наоборот, кажется, что строгость — это, может быть, не самое лучшее, что нужно в жизни проявлять. И так далее, понимаете? То есть колоссальная разница между мужчиной и женщиной в проявлении характера. И отсюда разница также в восприятии мира. И отсюда также разница в понимании вещей. Интересно, мы сейчас уже прямо говорим на нашу тему — я вам тонкая страница человека вкратце описала. вообще есть целые семинары на эту тему, изучайте. Вот. То есть если говорить о гармонии, вот мы говорим о гармонии сейчас, виды любви, как родные становятся, давайте сначала, прежде чем об этом говорить, мы сначала с вами просто поговорим о том, что есть определенные вещи, которые просто нас делают совершенно разными и непонятными друг для друга. Причем интересно знать, что то, что женщина считает счастьем в отношениях, для мужчины это всегда аскеза. Вот это запомните, чтобы вот эту тему понять взаимоотношений. То, что женщина считает счастьем, для мужчины это аскеза. Вот допустим, вот почему нам бы не сесть и просто нежно и по-доброму друг с другом поговорить. Женщина вот вопрос такой мне сейчас задала. Вот вспомните такую ситуацию, вот сейчас проанализируйте. Допустим, вы подходите к мужу или к своему знакомому, близкому человеку и говорите, слушай, пойдем с тобой поговорим по душам. И он говорит, может завтра я сегодня устал или что-то в этом роде. И сразу возникает недоумение, а что тут как бы напрягаться-то? Я же тебя напрягаться не заставляю. Я с тобой просто поговорить хочу». Видите, разница конкретная в мира, то, что женщина является счастьем, женщина получает отдых в общении. Для женщины, если она, допустим, с кем-то поговорила хорошо, она чувствует, что ей хорошо. Психика успокоилась, и поэтому ей обязательно надо на телефоне сидеть какую-то часть времени в течение дня, и поэтому компании развиваются у нас все эти МТС. Это <свят> потребность колоссальная, а бегать друг к другу сложно. И причем мужчины тоже любят по телефону, на телефоне посидеть. Женщины могут аргументировать, скажут, у меня муж тоже на телефоне сидит. Но интересна разница. Мужчина, когда сидит на телефоне, он говорит о делах. А женщина, когда сидит на телефоне, она говорит об отношениях, о жизни. Так ведь? То есть мужчина может быть болтливым в области социальной сферы жизни. То есть все, что связано и с его работой, с его хобби, вот все, что связано с его как бы, личным развитием и трудом. Мужчина может часами об этом говорить, но это не та беседа, которую женщина проводит. Она говорит ласково очень с подружкой. Она может посплетничать, поговорить о том, что кого-то мы не любим. Мы вот друг друга любим, а этих мы не любим. Вот она вот говорит о том, кому мы любим, кого мы не любим, там, об отношениях говорит. Вот. Но мужчина, ему не интересны эти беседы. Или, допустим, деловая беседа, пришел друг к мужу, жена должна покормить их и они начинают свою эту телегу женщина сразу уходит не потому что она такая деликатная что эта тема производства это деликатная да потому что ей это уже вот уже вот на ушах сидит конкретно она устает от этих бесед всех и она говорит вы уже 50 раз это обсуждали чего опять об этом говорить? так ведь но когда она сама 50 раз об одном и том же с подружкой говорит это нормально то есть, видите, у нас, реально, у нас реально есть большая разница. Итак, вы запомнили, да, то, что женщине является счастьем для мужчины аскеза. И чтобы вам конкретно как бы, эту тему усвоить, есть для этого песни. Это, кстати, я вам обещала в своих лекциях поговорить немножко, те, кто первый раз пришел, Мои лекции не будут проводиться в академическом формате. Потому что веды объясняют, что разум включается только в атмосфере любви, спокойствия, доброты и творчества. Вот, например, если вы вашего ребенка зажимаете психически, говорит, надо учить математику, он может и будет учить математику, но разум у него в это время не включится, и он математиком не станет. Потому что только в атмосфере доброты, спокойствия, если он спокойно, с энтузиазмом изучает эту математику в творческой атмосфере, в это время его разум будет работать. А если вы просто жмете на него, давите, то его разум не будет включаться, и он не сможет стать математиком в этом случае. Понимаете, о чем я говорю? И для того, чтобы знание, которое я пытаюсь передать, вошло в вашу жизнь, нужно другую атмосферу создать. Нужно создать атмосферу доброты, радости и творчества. И поэтому в древней культуре всю информацию давали на распев даже взять слово о полку Игореве, да, древние вот эти, они все в виде стихов писались и пелись людьми, потому что только так восприятие человека очень глубоко идет в сердце. Сейчас у нас, к сожалению, нет технических возможностей в зале, чтобы с компьютера пошла музыка, поэтому мне придется микрофон прислонять к компьютеру, как в революционное время, вот, Но у нас такие возможности, ничего не сделаешь. Вот, и я сейчас вам через песню вот это понимание разницы уже есть микрофон, отлично, другой. А разницы в нашем восприятии мы сейчас с вами изучим это через, просто через песни. Потому что в песнях все что связано с тонким восприятием мира, есть, и... И поэтому достаточно просто внимательно послушать. Сейчас женщина будет петь о том, что для мужчины является аскезой и что для нее является счастьем. Будь со мной ласковым. Мужчине очень тяжело, потому что он по природе не ласковый. Женщина говорит: ну как же он, он же ко мне ласкается, как бы пытается меня гладить там и так далее. Знаете, это результат вашей собственной энергии. Веды объясняют, что женщина соткана из энергии любви, и она по природе ласковая. Вот, допустим, женщина-женщина встречается, могут обняться, поцеловать друг друга, погладить по голове, по-доброму сказать что-то. Вот. Но мужчины, когда встречаются, они не обнимаются, не целуются, по головке друг друга не гладят, наоборот, они могут подыхлодать друг другу. Это проявление любви мужской. И, допустим, то же самое ребенок, мальчик, папе подходит, он начинает его боксовать в колено маленький, а к маме подходит, обнимает ее, маму не боксует. Правда ведь? Ну, то есть человек реагирует на человека просто. И если мужчина ласковый с женщиной, то это результат его, ее собственного отношения к нему, чтобы вы знали. Ну, то есть, правило номер один: если мы хотим чего-то от человека, знайте, это больше наша природа, нежели его. Будь со мной ласковым, будь со мною нежным, будь со мной бережным. Это все женские качества характера. Будь со мною прежним. Тоже верность, тоже женское качество, характера. Говори счастливые, глупые слова. Это мужчина глупые слова не любит говорить. Женщина любит. Ну, то есть, видите, она его как бы просит делать то, что его мужской природы вообще никак не касается. То есть она его просит делать то, что вообще. Он не может делать без аскезы. Ну, вот, допустим, мужчины глупые слова говорить это очень сложно. Потому что он соткан из серьезности, самого детства. Посмотреть на маленького мальчика. Маленький мальчик родился, ему все год, он уже все уже серьезный. Еще не понимает, почему, но он уже серьезный. Но это потому что у него мужская природа. Так устроена психика у ребенка просто. Или опять же, допустим, ласка. Мы, допустим, мужчине вообще очень трудно вот в атмосфере ласковости находиться долго. Допустим, приведу такой пример. Возьмите маленького ребенка, девочку, начните ее целовать. Какая реакция? Она смотрит в глаза, улыбается, довольная такая. И не против, хоть час целую ее, без проблем. Так или нет? Так. Теперь берем маленького мальчика, годик, допустим, и начинаем, мама с любовью начинает его человек какая, целовать. Какая реакция? То есть он кряхтит. Так или нет? Почему он кряхтит? Потому что ему тяжело. Эта энергия любви, она переполняет мужское тело, и мужчине тяжело это долго вот, воспринимать эту энергию, она его перегружает. То есть он -ласко, не ласковый по природе, он, наоборот, смелый, отважный, сильный, там, храбрый, там, серьезный, другая природа. Так? Но женщине кажется, почему вот ты не понимаешь меня? Не то, что он не понимает, просто ему же надо аскез совершать, чтобы делать то, что тебе нравится. Но так как это находится в сфере женского эгоизма, даже если, несмотря на то, что я об этом сказал, женщины вряд ли сейчас это усвоят. Не всегда, равно приду, придут домой и скажут мужу, Немножко другое. Они скажут, я в лекции услышал, услышала, Олег Геннадьевич сказал, что я по природе ласковая, нежная. Вот. И ко мне именно так надо относиться. То, что это аскеза, но это уже другой вопрос, это как бы твои проблемы. Видите, эгоизм, он немножко в свою сторону всегда действует. Итак, теперь берем дальше. Женщина теперь рассказывает о том, как, в отнош... ну, как бы она сейчас облична, в личных отношениях, а как теперь в жизни к ней надо, с ней надо себя вести. Видите, много, да? Ну, пунктов, аскезы пунктов 10, наверное, да? Не меньше. Так? Теперь, что назад? Ну, отдавать что будем? Вот здесь интересный момент, вот, вот это то, из чего соткана личная жизнь. У женщины, у женщины к мужчине очень много требований внутри личной жизни, потому что личная жизнь является основой ее существования, судьбы. Женщина соткана из личной жизни, и поэтому у нее много пунктов, которые муж должен делать, чтобы она была счастливой, потому что это ее основа жизни, личная жизнь для женщины. И даже деловые отношения женщины очень трудно строить. Достаточно ей немножко ласково улыбнуться, и деловые отношения — до свидания. Начинаются личные сразу. Понимаете, о чем я говорю? Женщине самой даже деловые отношения трудно строить. Потому что очень быстро может произойти переход на личные отношения с любым человеком. Поэтому ей трудно работать в деловой среде, потому что природа совсем другая. Но вот те два пункта, которые женщина отдает назад в результате всех перечисленных аскез, для мужчины вполне устраивает, как ни странно. Вот теперь слушать, что она отдает назад не факт, что это то, что мужчина может пощупать, но он вполне удовлетворен что если это будет, потому что она вполне конкретные вещи перечисляла, а теперь она то, что отдаст назад посмотреть насколько это конкретные вещи. То есть назад что получает мужик? Получает я веселый всегда, то есть я тебе мозги парить не буду и красивая я буду. То есть любимая, красивая означает любимая и мужчины согласны. Если женщина ну, как бы ведет себя э, как счастливая, то есть она всем удовлетворена и она еще и глазки при этом строят. Мужчине, в принципе, ничего не надо. Он готов за это отдавать свою жизнь. Согласны мужчины или нет? Согласны. Вот ничего, в общем-то, от женщины больше не надо. Вот, вот это главное, чтобы она просто не сильно мучила, была счастливой и красивой. То есть энергия любви, чтобы от нее шла. Но еще одна вещь. Вот видите, женщины, смотрите, много пунктов, правда, но у мужчины тоже есть один пункт, который женщине очень трудно выполнить. И мы тоже будем говорить, почему, потому что есть на то функции психики, тонкого тела. Но это уже мужская песня, я долго ее искал, не подсказали, что есть и мужские песни, а вот на эти темы и... И я сейчас его попытаюсь найти. Ага, вот она. Послушайте, интересно. Теперь женщины думаете. Я вам сейчас кое-что объясню. Итак, мы с вами изучаем психику человека. Смотрите, есть два психических цилиндра. Один из них связан с поведением человека, внешним проявлением его, как он выглядит, как он себя ведет, А второй связан с чертами характера. И мы сейчас говорим о силе в первом и во втором, она противоположная у мужчин и женщин. В поведении у женщины очень мягкая психика, а в характере очень твердая. Так устроена женская психика. Женщина может подстроиться под любую ситуацию. Она на работу на одну пришла, так себя ведет, на другую пришла, так себя ведет. меня как жена начала, она никогда английский не учила, она начала английские слова произносить идеальный акцент. Как будто она в Англии жила 5 лет. Я до сих пор не могу <связать> правильно сказать. У меня язык не поворачивается. Женщина сразу, у нее язык четко на, на тот диалект, который нужен. У нее быстро, она, допустим, пришла в какую-то фирму, она раст, и там прямо частью этой фирмы стала сразу. Она вливается в любую среду моментально, женщина. Мужчина вливается очень сложно. То же самое в другую страну, переехала, все, она уже англичанка. Там она якутка, тут она англичанка, очень быстро все меняется. Мужчины, чтобы поменять мышление, поменять поведение в другой стране, в другой ситуации, нужны годы, чтобы вы знали. Итак, характер у женщины зарождается в результате воспитания и остается на всю жизнь практически неизменным. Она может менять и рихтовать его, как-то шлифовать, допустим, стать меньше обидчивой там и так далее но в целом у нее есть фундамент определенный в характере и он остается таким очень сильно и если говорить о характере или о силе способности как бы отстаивать свое настроение свое поведение свое чувство, свои отношения, свои правила игры, будем так говорить, для женщины, а женщина в этом плане обладает колоссальной силой внутренней, а мужчина колоссальным желанием, но сила очень маленькая.